я посмотрел на YouTube один день назад, вот есть видеоролик на арабском языке, потом турцы, арабы, англоязычная аудитория. В общем, трафик здесь есть, люди потихоньку подтягиваются. В данном проекте давайте я вам сейчас расскажу, как здесь зарегистрироваться, как здесь сделать депозит и как здесь мы с вами будем все зарабатывать. Я уже здесь сделал депозит на 100 долларов, мой заработок составляет... 6 долларов 48 центов давайте более подробно вам расскажу как здесь зарегистрироваться переходим по ссылке в описании данного видео попадаем на мой сайт и читаем здесь информацию старт данного проекта был 5 мая и это копия проекта HAT 8 хат 8 проект отработал 40 дней при доходности 6 и 2 процента в день здесь доходность разная при депозите в 10 долларов мы будем зарабатывать 0,5 долларов ежедневно при депозите в 50 долларов ежедневно мы будем зарабатывать 2,8 доллара при депозите 100 долларов мы будем зарабатывать 6,48 долларов. Также здесь депозит можно забрать в любое время. Например, вы инвестировали 100 долларов. Один день прошел, вы можете забрать все свои деньги с вычетом процента, комиссия на вывод 14%, время вывода с 10 по 19 по киевскому времени. Минимальный вывод здесь 5 долларов, минимальный депозит 10 долларов. Также вы можете получить здесь бонус 1 доллар, если вы сделаете депозит на 10 долларов, вам нужно снять скриншот, перейти в группу. И получите бонусом плюс 1 доллар себе на счет группы. Кстати, вот новая, не накрученная. Здесь вот 322 участника. Люди пополняются. Партнерская программа здесь на 3 уровня. Первый уровень 10%. Второй уровень 3%. И третий уровень 2%. Также здесь есть доход от дохода. Вот здесь таблица, по которой вы будете зарабатывать. Вот, Например, я сделал депозит на 100 долларов ежедневно буду зарабатывать 648. Давайте пройдем регистрацию. И далее я вам более подробно уже перейду на сам проект и расскажу, как пополниться, какую машину арендовать и как мы будем там зарабатывать. Нажимаем на регистрацию. Здесь можно выбрать язык, на котором вы говорите. Любой. Я выбрал русский язык. В первом поле прописываем свою электронную почту. Второе поле, вам нужно, когда вы прописали электронную почту, нажать «Получить одноразовый пароль». Вам на почту приходит пароль, вы во второе поле вписываете свой пароль, который вам придет на электронную почту. Далее, прописываем свой номер телефона, действующий так, как на него, возможно, вы будете получать в дальнейшем SMS, когда будете выводить деньги. Сейчас я это все проверю третье, Четвертое поле, прописываем пароль. Пятое поле, подтверждаем пароль для входа. Далее, прописываем платежный пароль. Здесь вот подсказочка 6 цифр. И подтверждаем платежный пароль, также вот 6 цифр. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. После регистрации попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь нажимаем кнопочку сделка. И здесь мы можем купить себе майнер и зарабатывать деньги. Здесь есть два вида майнеров. Одни работают безлимитно, на бесстрочной основе. Прибыль мы получаем один раз в час и можем каждый час выводить себе на кошелек. Либо же там один раз в день, один раз в два дня, один раз в неделю, один раз в месяц. И есть второй способ заработка, вторые майнеры. Вот написано там, где именно продажа. Здесь минимальная инвестиция на 100 долларов. Мы инвестируем 100 долларов. Эти 100 долларов мы 7 дней замораживаем. Наши деньги они замораживаются. И через 7 дней тело депозита возвращается. И плюс прибыль 49 долларов. Второй тарифный план. Мы можем инвестировать 100 долларов. На 30 дней наши деньги заморозятся. И наша прибыль составит через 30 дней 216 долларов. Ну и так далее. Я сюда сделал депозиты На бессрочной основе На 100 долларов Когда у вас будет на счету 100 долларов Вы нажимаете снять сейчас Здесь читаете условия Выбираете вот здесь Один То есть один майнер мы покупаем И нажимаете оплатить сейчас И эти 100 долларов Вот здесь пишут что мы можем Снять вот мы допустим Купили майнер Вот мои майнеры в разделе мои майнеры один майнер у меня вот бесплатный, второй майнер, я допустим, если не хочу здесь работать уже в этом проекте, я нажимаю вот кнопочку завершить, и здесь я могу вот нам пишут, подсказку нажать вот подтвердить, и все, и мой майнер завершит свою работу, деньги вернутся мне на баланс, и я их смогу вывести. Также я могу собрать прибыль, вот я зашел спустя, там, когда я здесь инвестировал, вот видно 7 мая в 16.22, я могу сюда вот зайти, к примеру, каждый час нажать кнопочку собрать. И эти деньги мне упадут на баланс. Так само вот с бесплатного майнера нажму собрать, деньги упадут на баланс. Сейчас в этом видео давайте вам покажу дальше, как здесь сделать депозит. Нажимаем кнопочку депозит. Вводим сумму. Я сейчас введу еще 10 долларов, чтобы вам все наглядно показать. И на этот адрес кошелька мне нужно перевести ровно 10 долларов в течение 30 минут так деньги я перевел нажимаем здесь вот подтвердить видим оплата прошла успешно на балансе вот у меня 11 долларов теперь я могу приобрести майнер и сразу его вывести давайте сейчас я вам это все наглядно покажу еще раз нажимаем вот на сделка допустим я хочу арендовать майнер вот на бесстроочной основе безлимитный. Нажимаем вот купить сейчас. Нажимаю оплатить. Здесь нам нужно ввести пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. Итак, платеж прошел успешно. Мы приобрели майнер. Можно вот перейти посмотреть. Вот мои все майнеры. И майнер, который я только что приобрел, я его сейчас хочу вывести и продемонстрировать вам вывод денег с данного проекта вот он этот майнер я его только что приобрел и он мне к примеру сейчас не интересен. я нажимаю вот завершить нажимаю здесь подтвердить завершение успешно видим майнер у меня убрался возвращаюсь на домашнюю страницу видим деньги мне вернулись на баланс теперь я могу их вывести ну перед тем как вывести давайте я сейчас зайду еще в свои майнеры и соберу прибыль здесь у меня уже накопилась прибыль вот, на этом майнере у меня 4 доллара, на этом майнере 1 цент, Набираю, нажимаю вот, «Собрать прибыль», так само здесь нажимаем «Собрать», так, мы все собрали, возвращаемся опять на домашнюю, видим, баланс увеличился, нажимаю кнопочку «Снять», и нам нужно здесь добавить адрес своего кошелька, куда мы будем выводить деньги, нажимаем здесь «Ок», старый адрес вывода средств по умолчанию, здесь пусто у вас будет, Здесь, там где введите одноразовый пароль, вам нужно нажать вот кнопочку «Получить одноразовый пароль». Он вам сейчас придет на электронную почту. Код проверки успешно отправлен. Далее в третье поле вам нужно прописать свой адрес кошелька для вывода денег. И четвертое поле вам нужно прописать пароль для вывода денег, который вы придумывали при регистрации. И нажимаем кнопочку «Отправить». Итак, кошелек мы успешно привязали, нажимаем кнопочку «Снять». При выводе денег, внимательно читаем, плата за услугу 14%. В первом поле у нас кошелек подсвечивается, который мы прописали только что. Он автоматически подсвечивается. В последнем поле мы прописываем пароль для вывода денег. На балансе вот у меня 1538%. Мне нужно здесь ввести немного меньше, чтобы было денег на комиссию. Давайте попробуем 14 долларов вывести. Нажимаю кнопочку отправить. Видим, недостаточно средств на балансе. Давайте впишем 13 долларов. Нажимаем отправить. Здесь, когда вы будете выводить деньги, вам нужно оставлять немножко баланса на комиссию. Не так, как в других проектах. Вот вы видели, у меня на балансе было 15 долларов. С половиной долларов, я нажал здесь вывести 13 и комиссия списалась с моего баланса. Давайте перейдем, посмотрим вот сведения об активах. Здесь вот мой вывод средств на 13 долларов, добыча вот плюс 4 доллара, которую я вчера проинвестировал, плюс еще вот на бесплатном майнере немножко заработал.